Привет ребята, добро пожаловать на канал. В понедельник было заработано 2720 долларов, во вторник было заработано 1352 доллара, ну а далее я вам все покажу по ходу этого видеоролика. В этом видео мы с вами разберем самые интересные сделки на этой неделе, покажу сколько удалось заработать, на чем именно удалось заработать, в общем все самое интересное и полезное, без лишней воды, обязательно, обязательно с вашим лайком приступаем к делу. Первая сделка была открыта по инструменту биткоин, после активного роста инструмента становится в консолидацию, и с этой консолидации он дает неплохой выход. Далее я наблюдаю то, что биткоин у нас, опять же, хорошо, активно растет, становится в консолидацию около круглого числа 22 500, плюс здесь есть небольшая плотность, поэтому я принимаю решение заходить в разбор этой плотности в надежде на то, что именно вот с этого места у нас пойдет пробой, но опять же мне, моя девушка, она тоже торгует, она сказала то, что у нас биткоин идет именно с хаев, то есть он не любит идти с локалок, то есть Прям нужно заходить в хай Я этого не знал, поэтому первый раз заходил в круглое 22500 Но понятно то, что на этой ситуации я не заработал У нас идет какая-то активность токания Я бы не сказал, то, что она была хорошей, Меня забирает часть в позицию Подкидывают небольшую плотность Можно было уже кликнуть И потом после разбора этой плотности Идет буквально там небольшое движение на 0,8% И сразу происходит вкат В общем на этой сделке не удалось заработать Вроде как и закрылся я в плюс практически безубыток, но на этой сделке я отдал 25 долларов при этом я отдал 200 долларов на комиссию не так уж и много Заходил здесь не на полный рабочий объем, потому что не был прям сильно уверен в ситуации, ну и сетап сам смотрелся не прям бомбово. Следующая сделка снова же была открыта по биткоину, это все тот же локальный уровень сопротивления, который мы отметили в прошлой ситуации, вот та локалка, в которую я прям заходил, и здесь я получил прям малюсенький убыток. Биткоин продолжает проторговываться вот в этом вот диапазоне, формирует еще одно касание, и здесь у нас появляется ну прям бомбовый такой каскад из уровней сопротивления, плюс. На истории у нас отмечен еще какой-то уровень На который стоит обратить внимание Прям все круто смотрится Но опять же, вспоминаем Мне девушка говорила, заходи в хай Нужно было заходить вот в этом вот месте Но я решил зайти уже вот в эту вот локалку Что из этого получилось Вы уже поняли то, что прям, наверное, что-то нехорошо Идет хороший на стакане, Забирают первую часть, сразу ставится автостоп лосс Забирают вторую часть Никакого движения не идет Сразу происходит вкат И меня выбивает здесь по стоп лоссу слава богу то что последнюю мою часть не забрала потому что здесь я хотел заходить на полный рабочий объем но слава богу то что зашел не на полный итого убыток с этой ситуации ставил 370 долларов 10 секунд сделки но как вы видите движение далее пошло и пошло оно довольно таки хорошее но к сожалению вот так вот Следующая сделка снова же была отработана по инструменту биткоина, и как вы поняли, то движение, которое было, я все-таки отрабатывал. Есть у нас все тот же хай, но сейчас я уже захожу непосредственно в хай, вот в этот вот самый верхний уровень, который здесь у нас формировался. Поэтому давайте с вами посмотрим. Идет у нас хорошая активность стакания, меня забирает в позицию, сразу выставляется стоп-лосс, без каких-либо вкатов, без каких-либо там болей. Я, конечно, ленту в моменте как-то потерял, потому что что-то начал смотреть на график. И, как вы видите, у меня открыло две сделки в обе стороны. Изначально я хотел вытянуть довольно-таки хорошее движение, расставил свои лимитные заявки на закрытие. Но я вижу, что там как-то происходит вкаты или что-то. Но, во всяком случае, это просто из-за того, что это первая сделка на такой довольно-таки хороший объем. Плюс я потерял ленту, и у меня Пропала какая-то концентрация в сделке Поэтому я решил выйти, но ну, вижу, уже прям хорошо рисует Я думаю, вы это четко тоже видели То, что мне уже рисует как бы 0.74 Я такой думаю, ну почему бы мне эти 0.74 не закрыть Поэтому, когда 0.74 я тыкаю сделку на закрытие Точнее, кнопку на закрытие Но у меня здесь рядом прям стояли уже лимитки на закрытие То есть, если бы я не тыкнул немного раньше Меня бы четко закрыло по лимиткам но так как это не происходит, у меня стоят лимитки, меня опять же набирает по лимиткам. И сразу у нас идет откат, и на этом откате я еще фиксирую дополнительный процент. Здесь это сыграло мне на руку, но у меня уже была как-то на истории такая сделка, и она мне сыграла не на руку. То есть меня там забрало по лимиткам, потянуло вверх, здесь все так скажем, сыграла на руку. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится у нас вот так. С Лонга я забрал 0.59, хотя закрывался в 0.74, я думаю, вы это четко видели. Прибыль с данной ситуации ставила 2551 доллар. На комиссию мы здесь отдали 397 долларов. И если хотите экономить на торговых комиссиях, то все ссылки на лучшие условия на биржах вы найдете в описании и в комментарии в закрепленном видеоролике в общем 0.59 это умы с пробоя и еще с разворотной сделки я забрал 747 долларов вот такая вот получилась крутая техничная сделка, особенно если мы говорим про вот эту вот лонговую сделку которая у нас была, можно было конечно забрать больше, но сами вы видели если бы там сидеть, там были такие огромные вкаты, не факт что это можно было бы в плюс пересидеть следующая сделка снова же была отработана по инструменту Bitcoin, снова на пробой лонговых уровней сопротивления есть у нас активный рост инструмента Дальний инструмент становится в консолидацию И около круглого числа у нас формируется локальный уровень сопротивления Также на истории мы с вами видим то, что я отметил какой-то важный уровень сопротивления На который стоит обратить внимание Поэтому это такой своеобразный каскад с локальным уровнем Здесь есть круглая отметка Я принимаю решение заходить в эту отметку Хотя изначально я опять же помнил то, что нужно заходить в хай Но почему-то решил пихнуться в круглую 24500 Я думаю уже понятно, что здесь произошло Никакого движения там не было Потому что нужно было все-таки заходить в хай этого уровня А не так, как я заходил Поэтому в самый последний момент я решил поставить небольшую часть Именно в локальный уровень и еще в самый хай кинуть, потому что, ну вот что-то мне подсказывало, что с 24 500 навряд ли пойдет движение плюс я так и посоветовался с командой, и команда вся хотела заходить 24 500, я не хотел, но почему-то вот тоже зашел сразу забирает позицию, сразу выбивает по стуползу. просто кайфы, просто класс и на этой сделке отдал 454 доллара, спасибо, что забрала не на полный рабочий объем убытки тоже бывают, убытки это часть нашей системы. Ну и следующая сделка снова же была отработана по биткоину на этой неделе практически только один биткоин и торговал. Первый раз заходил в круглую отметку, понятно там получил стоп-лосс в этот раз я все-таки принял решение заходить уже в хай этого уровня больше объяснять здесь нечего, давайте смотрим на отработку. Идет хорошая активность в стыкане, меня забирают в эту позицию, никаких там вот болей не было, все четко забрало, есть конечно небольшие провкаты на уровнях, но опять же у у меня очень высоко лимитные заявки, но в этот раз я уже, так скажем, все-таки дождался. Не то, что там, знаете, вот как в первый раз я закрылся, меня сразу начало выбирать по лимитным заявкам. В этот раз я все-таки уже долго смотрю на ленту, я пересиживаю вот эти вот правкаты, но вижу то, что активность у нас сохраняется, у нас все равно давят вверх. В моменте здесь рисуют уже 3000 долларов, я думаю, это четко видно, вот аж 3000 баксов, да? Меня забирает по одной лимитке, и потом я вижу то, что начинается вот прям в кат. Вот здесь начинается в кат, разрыв спреда, и поэтому здесь я выхожу». Было 2900, почти 3, но когда я выхожу, вот в этот вот разрыв спреда, я закрываю самый низ. Ну, короче, классика, можно было закрыть намного ниже, но именно в разрыве спреда я закрываюсь самым низом. Далее, как вы видите, биткоин вообще начал вкатывать, плюс начали плотность подставлять в обратную сторону. Короче, 100% надо было выходить, то есть тут не надо уже было дольше сидеть, зафиксировал прям максимум, что можно было зафиксировать. Круто там, забирал читаемые 0,3, я понимаю, но... Все-таки если биткоин дает какие-то хорошие выходы на истории Эти выходы надо стараться отрабатывать тоже правильно И то с этой сделки было заработано 2230 долларов На комиссию 361 прибыль Это уже с учетом комиссии То есть здесь уже чистыми сделки сделке 7 секунд и отработано вот таким вот образом Даже после вката у нас пошло какое-то движение Но это движение уже было не совсем техничным Я лично отработал неплохо я, я лично доволен, круто отработал Лучше здесь, наверное, сложно было отработать Не спрашивайте, по какой монете следующая сделка Все по тому же биткоину Снова же локальный уровень сопротивления Захожу в пробой круглого 24850 Движение особо как-то не пошло И на затупке вышел еще раз Ставлю отложки прям в круглое Mm. <laughs> сразу у меня обратите внимание, то что лимитки в этот раз не стоят так далеко, как в предыдущей, то есть в этой ситуации я уже был как-то не уверен потому что прошлое они были вот касания, потом проторговка прям перед уровнем, поджатие какое-то здесь было немного не так как-то вроде и есть первое касание вроде есть и второе, вроде есть и поджатие но все равно как-то графически смотрелся сетап не так красиво э, ну как мы привыкли там отрабатывать с командой, итого забирает в позицию движение я вижу то, что не идет, одну там лимитку буквально цепанула и все, выхожу и того, на этой сделке было заработано всего лишь плюс 85 долларов, ну считай без убыток, у кого-то там были вообще минуса, здесь я смотрю, вообще какая-то колбаса видимо какие-то новости были, ну 85 долларов не плюс и уже хорошо следующая сделка на которую хотелось бы обратить внимание это сделка по инструменту SNX. здесь у нас подкидывали плотность не только в стакане фьючерсов но и в стакане спота я думаю это четко видно эту плотность мало того что подкидывали в этот момент ее еще подкидывали вот в этот вот момент то есть именно там где я и кликнул свою первую часть как вы видите у меня уже сделка стоит без убытки дает 292 доллара в моменте это даже будет около 400 долларов Также у нас здесь были хорошие уровни сопротивления. Я хотел добавиться вот в эти вот уровни и потянуть какую-то зеленку. Но, как вы поняли, SNX это не такой прям ликвидный инструмент, в который стоило бы добавляться в хаях. Но почему-то я все-таки решил... После того, как я добавляюсь, у меня смещается точка входа, никакого движения не идет, сразу начинается жесткий вход, на этом вкате я и выхожу. Поэтому на этой сделке там суммарно было заработано, давайте с вами посмотрим, 242 доллара. Хотя можно было, вы сами видели, сколько забрать, идея была добавиться в хай и вытянуть какое-то движение, но движение вообще совершенно развернулось и полностью пошло вниз. Хотя уровни были бомбовые, больше одной недели. Думал, прям вообще все четко отработает. К сожалению, каждую сделку не удается записывать, потому что я просто банально все не запоминаю. Есть у нас локальные уровни сопротивления. Захожу непосредственно в хай, идет движение на 0.3, на 0.4. В сделке 5 секунд зарабатываю 900 долларов. Эта сделка будет видна в следующем видеоролике, как раз таки вот в этом есть у нас на истории вот такие вот уровни Захожу в хай, идет движение, забираю то, что дает Далее вы видите то, что у нас идет активный вкат под уровень Далее у нас опять же растет, но забирать все это уже дальше не технично После этого биткоин опять же стоит в консолидацию на круглом числе 26200 Но как вы видите, этот уровень заколот Я сам удивлен, что я в заколотый уровень заходил Сейчас смотрю, мне вообще прям ситуация прям вообще не нравится Понятно то, что биткоин должен был обновить этот уровень. Вероятность того, что он обновит этот уровень импульсно, была большой, потому что все предыдущие ситуации он обновлял также импульс. Поэтому на этот закол я, грубо говоря, даже не обращал внимания. У нас идет прям хорошая активность стакана, подходим довольно-таки активно, меня забирает в позицию, сразу идет хорошее движение вверх, фиксирую часть и на вкате Фиксирую уже остатки этой позиции Я бы не сказал, что это было какое-то там супер крутое движение Не стоило может выскакивать также заранее Но вы опять же смотрите насколько сильно у нас идет вкат под уровень Итого на этой сделке было дополнительно заработано еще 600 760 долларов Сделки пробовал все те же 5 секунд, круто технично, забрал то что давало, тоже отработал, считай хорошо, хотя в заколотый уровень, ну я не знаю, сейчас бы я может и не полез. Следующая сделка снова же была отработана по инструменту биткоин, на фьючерсах подкидывают 200 биткоинов, я от них кликаю первую часть, стопло сразу за эту плотность. Обратите внимание как сильно завален у нас стакан, на фьючах прям очень жестко. Здесь какая была у меня идея, захожу в перехай, здесь нету прям какой-то крутой информации, единственное что я вижу это одно касание в уровень, практически на круглом 27 тысяч долларов, то есть вот то касание, есть проторговка под уровнем и нету какой-то проторговки перед уровнем, то есть сетап смотрится не прям круто, не прям бомбово, поэтому у меня просто была идея зайти на часть рабочего объема наполовину, выскочить на первом затупке ую первую часть от плотности как я вам уже объяснял забирают в позу идет первый какой-то протупок в ленте и выхожу ну потому что лента просто была вот завалена этими битками на этом разрыве я уже просто вышел тут был небольшой вкат но опять же движение дальше пошло но высиживать это движение уже тоже было не технично Итого на этой сделке было заработано 223 доллара заходил не на полный рабочий объем забрал 015 и 10 секунд сделки было движение здесь в целом нормальный можно было посидеть но не знаю не знаю я такой не хотел сидеть на такой ноте я думаю можно закончить с разбором моих сделок и перейти уже непосредственно к результатам в журнал посмотреть что же там получилось за неделю итого на этой неделе было заработано семьдесят 6174 доллара на комиссию я потратил почти 5000 долларов с этой суммы мне вернется еще 25 процентов поэтому считайте еще сюда смело одну тысячу долларов как бы бонусом вот как все выглядит по дням недели самые прибыльные дни. У у меня был понедельник, вторник и пятница. Все остальные дни практически были в безубыток. Там были какие-то ситуации, мы уже с вами их не разбирали. Но потому что там, говорю, то мелкий объем, то там какая-то вала, то там, короче, всякая ерунда. Самые нормальные сделки я вам показал, на которые прям круто, классно, в которые я грузил нормальный объем, а все остальное я грузил не так много. Итого, ребят, если все делать по системе, все будет получаться. Я думаю, это четко видно по моему примеру. Были недели, как и... Плохие были как недели и хорошие. Вот вам пример, допустим, плохой недели. Плохие недели тоже бывают. И их надо переживать. Но будут и хорошие недели, которые вам перекроют все убытки, которые у вас были. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на инстаграм, ссылка в описании, там все мои сделки вы можете видеть быстрее других, они там сразу под музыку, под фонг, все круто, также подписывайтесь на телеграм, там пишу про инвестиции, там я показываю также свои трейды быстрее всего, потому что этот видос вы видите только спустя, наверное, неделю, а в телеграм канале вы уже эту сделку видели, наверное, 2-3 дня назад. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, счастья мира, добра, всем зеленки в стакане. И всем пока.